Привет, девчонки, в занявещании проекта Валимузовс.ру и я, Юлия Рыж. И мы поздравляем тебя с первым днем зимы. Зима – прекрасное время года, если оно проходит так, как у меня сейчас а, на картинке. Я уже пять лет не зимую в России, чего в принципе, я желаю каждой девочке, поэтому в декабре я устраиваю глобальную распродажу. В декабре два замечательных праздника. Первый – это мой день рождения, а второй – это Новый год, поэтому два праздника – две скидки. Мне в этом году 31 год, и я увеличиваю скидки в два раза. Значит, вы получите 62% скидки на два замечательных курса, которые э, были записаны в этом году. Первое – это менеджер по работе с клиентами в социальных сетях. И второй топовый курс «Инфобизнес для девочек». Для того, чтобы получить свою скидку, обязательно ознакомься с тем, что написано под этим видео. И до встречи в теплых краях. Пока-пока!